Привет, друзья! Согласитесь, начать утро с чашки вареного кофе, с хлеба, который вы сделали накануне вечером, и к тому же он еще и сырный, с большим количеством хамона грудом, помидорчиками и пикантным томатным соусом, так для меня это лучше начало утра. Я вам предлагаю сегодня сделать этот замечательный хлеб, который называется панкесу. Кстати, кесу с языка гуарани означает сыр. Я пошел пить кофе, есть свой замечательный бутерброд. И мы с вами встречаемся у меня на кухне, где я вам расскажу, как можно сделать этот замечательный вкусный хлеб. Это называется панке суп. Берем первым делом муку 400 грамм, высший сорт. В центре делаем углубление. Кстати, не забудьте ее просеять предварительно. Берем сухие дрожжи, 5 грамм сухих или 15 грамм свежих. Затем кладем мед 25 грамм. Нам потребуется дальше 35 грамм полента быстрого приготовления. 30 грамм сахара. 10 грамм соль экстра, то есть очень мелкого помола. И чтоб соль не прикасалась с дрожами, рассыпаем ее по краю муки. Соль не должна попасть на дрожжи. Дальше мы берем 15 грамм молоко сухое. 2 яйца среднего размера, не очень большие. И в конце нам потребуется 130 миллиграмм молока. Молоко можно заменить на воду, но с молоком вкуснее. И начинаем по центру все это перемешивать, постепенно захватывая муку с краю. И перемешиваем до однородного состояния. Обычно этот хлеб, да и вообще хлеб я делаю в тестомесе, но в этом видео я показываю специально, как можно замесить вручную. Кстати, милые дамы, можете к замесу привлечь своего молодого человека или своего мужчину. Будет ему полезно, кстати. Если вам будет казаться, что тесто чересчур мягкое и нужно добавить муку, ни в коем случае не добавляйте муку. После предварительного замеса мы кладем масло столивочной комнатной температуры. В этом рецепте масло кладем не сразу, так как масло усложняет развитие клейкаевины, а нам нужно, чтобы клейкаевина разработалась хорошо. В оригинальном рецепте кладут куркуму. Куркума не влияет на вкус или улучшение структуры мякиши. Ее кладут только из-за того, что она подкрашивает тесто в желтый цвет. Если у вас есть куркума, можете добавить ее в тесто. Но, если нету, или не хотите ее класть, то можете ее и не добавлять. Эта добавка не обязательно. Тесто очень нежное, мягкое. Если у вас вдруг будет желание добавить немного муки, из-за того, что тесто прилипает к поверхности стола или к рукам, то ни в коем случае не кладите муку, иначе испортите тесто. Спустя небольшое время кладем сыр и не забываем небольшую часть сыра оставить для посыпки перед выпеканием. Тесто месим до однородного и гладкого состояния. Друзья, Буду признательна, если вы будете оставлять мне свои комментарии под видео и спрашивать те или иные вопросы, которые касаются именно этого замечательного рецепта. И Вдруг вам что-то не будет понятно. Я с радостью отвечу на ваши вопросы касаемо этого рецепта. Да и вообще, приятно почитать ваши комментарии. Ну и продолжим. Вот такое тесто получается у нас после замеса. Обратите внимание уже не липнет поверхности и к рукам. Очень замечательное нежное тесто. Оставляем ее на расстойке примерно на час-полтора. Ну или пока не удвоится в размере. Дальше нам потребуют свесы. в тесто, у меня вышло 1,24 кг. Мне нужно 12 булочек. Вес каждой булочки будет примерно 85 грамм. Почему я говорю примерно? Ничего страшного, если будет не 85, а 84 или 86. В этом случае допускается небольшая погрешность. Другое дело, когда разница больше 5 грамм. Так как во время выпекания булочки не будут равномерно пропекаться. Не забываем тесто накрывать пленкой, чтобы оно не заветрилось. Кстати, друзья, напишите в комментариях, стоит или нет делать видео, где я буду рассказывать о ингредиентах, например, как влияет соль на тесто, что будет, если положить соль меньше, чем положено в рецепте, или наоборот больше, и так далее. Если вы считаете, такое видео будет полезно, то напишите в комментариях, и я с радостью сделаю отдельный плейлист видео с инструкциями. Я взял противень 20 на 30 сантиметров. До этого делал в круглой форме, диаметр 24 сантиметра. У меня выходило по 12 булочек. Формы для выпекания смазываем жиром предварительно и начинаем формировать булочки. Друзья, не забываем сформированные булочки накрывать пленкой чтобы они не заветривались берем кусочек теста который помещается у нас в одной руке отгинаем большой палец ладонью и остальными пальцами сложенными в форме чаши формируем тесто затем большим пальцем прижимаем остатки теста придавая ему округлую форму обратите внимание как это я делаю И в итоге у нас получается вот такая замечательная булочка. Полученные булочки накрываем пленкой и отправляем на расстойку, пока они не увеличатся в объеме в два раза. Берем один желток и 5-6 столовых ложек молока и смазываем наши булочки. Нет, конечно, можно смазать и водой, но будет не так вкусно и получится не очень красиво. Тем более, мы делаем для себя. Ну, экономить на себе как нехорошо. Посыпаем сыром, который мы оставили, и потом отправляем все это в духовку. Выпекать в духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут. Ну или до золотистого цвета, в зависимости от вашей духовки. После духовки оставляем на 10 минут и потом переносим булочки на решетку для дальнейшего остывания. Посмотрите, какие замечательные у нас получились булочки. Спасибо за внимание. До скорой встреч, Ваша Александр. Пока.